И всем снова здорово, ребят. С вами еще раз на связи, собственно, как всегда я, Ванек. И мы с вами продолжаем проходить GTA пятую. Я немножко тут отошел, был, как бы, сами понимаете, короче, где, ну, утолить свои желания, так сказать. Выберите новое место для стоянки, транспорта и отхода. Позвоните Майку, выберите в пункт памяти транспорта. Так. Выберите новое место для стоянки. Так. Блин, так, так, тут что ли не получится? Тут нужно ехать, тут нужно двигаться, ребят. Вот. Тут нужно двигаться, ребятки. Ну вон, все выбрал уже место уже для стоянки рядом со стрип-клубом. и все. Там одну есть, все нормально. Ой, а вот эту вот тачку. Так, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Дружок. Извини. Вот реально, вот не вини меня за это, ну позже ты сам мне, Нет, точнее, не, не ты мне, а я скажу тебе спасибо позже. Оторвиться от полиции, причем прят от средства отхода. Так, тут 4 места или 2. Нет, тут вроде тоже два. А мне нужно четырехместные. Потому что Майкл, Франклин, Тревор. Это уже три места. А если еще с этим... С, с, с, с, с, с, с, ну, с этим... Короче. А если еще с этим... Это... О, не увидели? Ну, хорошо, знатно. Зафокапились, полицейские. Господа. Вы знатно зафокапились, ребят. Пропустили такого рецидивиста, у которого уже одна звезда есть розыска. Может быть... как сделать... Надо. Так, стоп. А в нем сколько? Так два? Четыре. А мне нужно четыре, чтобы было место, а не два места. Поэтому. Дорогие друзья.. Сейчас вот берем вот так вот ставим тут. Точилу. Ну не, не не не не не вот это Вот этого. Этого молодого чебурека. Вы бы вы, вы. Лезает он нас машины пускай. И.. Ну хотя бы не убили сейчас на этом. И на этом спасибо. Потому что ну если мы его убили бы, то было бы очень фигово. Не, ну вот это вот реально, я место, из, эту машину я реально использую как для отхода, и все. Ой, не с телеграмма что-то написали, и сейчас проводи... Хотя нет. Франклин. Так. Это что, это последнее задание, что ли? Ребятки, если это последнее задание, то я его должен сделать сам. Настоятельно, перед кражей. Последнее задание перед кважей. Так. Ну, тем более так. Маски. О, о, маски нужно... Ну точно, нужно же маски купить, а у меня. У меня не грузится. У меня мир не грузится, ребятки. Не, ну а персонаж-то у меня грузится, он готов. Так к чему? К... Да ко всему он готов. А сейчас, извиняюсь, ребят, немножко остановимся тут на Эскейп нажмем. И сейчас. И прогрузились маски. Три маски надо. Как минимум три нужно за один доллар. На F надо. На... Или на... Да, на... На F надо. Или так, стоп, на E. E. Посмотрите маски. Мне нужно... Так. На... Будет одна маска. Короче, ребят, я вам предлагаю так сделать. Я, эм... Маски куплю, ну, опять же куплю из... С... А, блин, без маски, ну, ладно, а сейчас стоп назад. Зеленый монстр, так, красный монстр, поращенный, темный поращенный. Ребят, я, конечно, и куплю, но, пожалуй, так. обезьяна, бело хоккейная, красно-хокейная, ну... Красно-хоккейная, так, бело-хоккейная, космо-обезьяна, темно оранжевая маска. Да не, ну короче. Борец-феникс, серый борец, борец знамену, патриот зеленый борец, красный борец, як маска, белая маска. О! Вот это вот выглядит уже повнушительнее. Белая маска, оранжевая маска. А, нет, темная горилла, нет, не надо. Ярко-синяя маска. Вот это вот выглядит уже круто. Это купаем, покупаем и все. Так, а стопа... Как маски сменить? на Настройки так. Так, так, так, так, так, так, назначение клавиши, клавиши, клавиши, клавиши, Escape, enter, да, m, общие, общие, общие, общие, общие, так, перечисленная клавиша, 5, перечисленная Франклина, Эм, пускай будет 8, не, не, не, не, отмена, пускай будет, перечисленная Франклина будет 8. Угу. 5, 7, 8. Ну ладно, все, ну окей, ну. не за... Так, ну. На карту. Окей, да На на на на на на на на Даунтаун Капко, это Тревора, это... Нет, это Тоня. Ну, блин, ну рядом с Тони Стрип поэтому... Спасибо, друг. Спасибо, друг. Пасс... Пожалуйста. Да пожалуйста, блин. Лицом к лицу клише. Конференц-связь. Я позаботился о Мас, себя, не, не заботитесь о ней, не заботитесь о ней. не беспокойтесь о них, так, а потом используйте его для отхода, ну, ладно, вот эту вот машину в укромное место, где-нибудь, так. Ну, это эм, достаточно укромное место. Не, ну в темноте ее будет тут не видно. Хотя нет, стоп. А самое укромное место, это, знаете где, это у всех на виду, это самое укромное место. доедем до дома Майкл, Франклин, и там мы спрячем самое укромное место тут у всех на виду я мыслю как гений блин ребятки так стоп самое укромное место это, как всегда это у всех на виду Контакты так? Да блин, не downtown cup, а не dead, не Денис, не Dane. не. лестер, не А, блин, находится здесь так на дороге, это место на дороге, ну не, не. Нет, ну назад, туда. назад надо, блин. Это место находится на дороге, ну, рядом с дорогой. Самое... Самое странное будет, если я реально буду пытаться где-нибудь его, эту машину спрятать. Потому что, ну, если ее, ее спрятать где-нибудь, то будет, в итоге будет всем понятно, что я именно спрятал и что я именно спрятал где я. Так стрит, на так стрит. Кстати, попробуем кого вот тут вот мы спрятать ее. Ч ⁇ тут все еще видно? Здесь можно свой транспорт для отхода позвонить Майклу, выбрать пункт. Так, надо, надо, надо, надо. надо. Не, надо, надо, надо. СМС, почта, СМС, контакты. Я забыл, что надо контакты, собственно, Майкл набрать. Ну, он что-то, блин, немножко подлагивает мне, да. Ну, пять. Ну, на записи, ну. Не, ну, а если не на записи? На, назад надо, на В контакт так. Майкл. Майкл, вот поменьше координат транспорта Майкл, поменьше координат транспорта поменьше, пожалуйста, координат вот этой вот машинки Хорошо, я пометил. Ну, чё, ну... Чё вы не берете, блин? Ребята, короче, извините, я снова при... прервусь ненадолгое время, ну, потому что, ну, сам понимаете, короче, на запись не всё хорошо работает, поэтому давайте подождем немножко и буквально через для меня пройдет. Ну, ладно, короче, давай, всем пока.